В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР-новости. В студии вас приветствуют Юлия Иценко. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров провел селекторные совещания в онлайн-режиме с полномочными представителями правительства Высыкульской, Джалабадской, Нарынской, Талаской, Ошской, Баткенской областях и руководством города ОШ, которые проинформировали о проводимой работе по реализации указа президента об объявлении 2019 -го годам развития регионов и цифровизации страны и имеющихся проблемах по развитию регионов. При этом акцент был сделан на анализе. Пополнение доходной части бюджета текущего года и решение социальных проблем населения. Оскаров отметил, что для решения ряда социальных проблем населения необходимо в первую очередь обеспечить стабильное развитие регионов. Запуск новых предприятий, создание новых рабочих мест, а также потребовал от местных властей реализацию в полном объеме комплекса мир, направленных на социально-экономическое развитие регионов. Наряду с наличием положительных тенденций развития, наблюдаются и негативные факторы, требующие особого внимания руководителей местных властей – это прежде всего показатели промышленности, вопросы привлечения инвестиций в экономику регионов, запуск простаивающих предприятий. По личным поймали замначальника соцфонда по Сузакскому району Джалабадской области, который вымогал деньги у пожилой женщины. По данным ГСБ, к ним заявлением обратилась гражданка. Она сообщила, что должностные лица социального фонда по Сузакскому району вымогают у нее денежные средства за оформление документов для выхода на пенсию. Заявление в ходе досудебного производства зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Вымогательство». В ходе досудебного производства установлено, что заместитель начальника управления соцфонда, вымогает 22 тысячи сомов за оформление документов. Ранее женщина уже передала ему около 13 тысяч сомов. 19 июня в своем служебном кабинете при получении взятки в размере 10 тысяч сомов его поймали с поличным. Задержанного во дворили в ИВС ГУВД Джалабада до рассмотрения меры пресечения. Сегодня следственным судьей ему будет избрано мера пресечения. Досудебное производство по делу продолжается. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубаначбека Кулматова и Албека Ибраимова. Адвокат Сергей Слесарев заявил ходатайство о выделении из уголовного дела эпизода акционерного общества ТНК «Достан» в отдельное производство обвинители выступили против, заявив, что адвокат затягивает рассмотрение уголовного дела. Судья Кубанчбек Касымбеков отказал в удовлетворении ходатайства. Напомним, что четыре уголовных дела по разным эпизодам объединены в одно. 14 обвиняемых, включая Кубанчбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Милиция Бишкека в период выпускных школьных вечеров переходит на усиленный вариант несения службы, сообщили в ГУВД столицы. По ее данным, для обеспечения общественного порядка будет задействовано более 600 сотрудников милиции. За каждым школьным учреждением, развлекательным центром, парком и в местах скопления людей будут закреплены дополнительные мобильные патрули милиции. ГУВД призывает родителей и законных представителей провести предварительную беседу с детьми о правилах поведения и недопустимости правонарушений во время выпускных школьных вечеров. Правоохранители просят при возникновении угрозы безопасности граждан и детей незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции и позвонить по номеру 102. Напомним, выпускники 9 классов получат аттестаты 21 июня 11 классов 24. В скором времени отечественные пчеловоды, а также экспортеры меда могут увеличить поставку своей продукции в Китай. Это стало возможно благодаря подписанному протоколу между Государственной инспекцией по ветеринарной фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту меда. меда. Насколько положительно повлияет на деятельность пчеловодов меморандум, подписанный в рамках саммита ШОС, расскажет наш корреспондент Айзадом ТБКЗ.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 Айзадам к тебе, Казыбак, ЛТР, Чуйская область. Кыргызстан стал победителем в страновой категории с присуждением премии в номинации «Вовлечение молодежи-2019» в конкурсе Global Inclusion Awards 2019. Об этом сообщили в Национальном банке страны. Отмечается, что номинация учреждена Международной организацией финансового образования и доступности для детей и молодежи. Премия вручена Национальному банку как координатору программы повышения финансовой грамотности населения на 2016-2020 годы за значительные достижения и усиления в сфере финансового образования в стране среди школьников, молодежи и учителей школ. Ароматный урожай ранние сорта персика уже поспели в Чуйской области 60-летний фермер Эрмекбек Храймджанов по несколько раз в день обходит свой сад и угощается сладкими плодами. Свой урожай он тоннами отправляет в соседние страны. Но и для местных жителей остается много вкусных персиков, черешни и малины. В этом убедился наш корреспондент Кубатку Ванишбекулу.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 Кубат Хоншпеку, Лутур, ЛТР, Чуйская область. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.